Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Икигайи И сегодня мы с вами сделаем небольшой обзор биткоина и других криптовалют Посмотрим, что у нас произошло и вероятнее всего будет происходить Итак, начнем мы с биткоина, тайфрейм H4 Мы с вами видим, что цена превысила предыдущие локальные максимумы в данном месте И говорит ли это о повышении? Пока что это нам не говорит о повышении, поскольку цена не вышла за пределы Области сопротивления, которую я нарисовал Она находится от 45 до 49 тысяч И как раз таки сейчас происходит скопление На верхней границе данной области сопротивления И как мы знаем, чем чаще цена тестирует уровень определенный Тем выше вероятность пробития Изначально мы с вами предполагали два сценария Еще до того, как цена подошла к этой области а первый сценарий был такой Цена у нас подойдет к данной области сопротивления И потом скорректируется до сильной области поддержки в районе 40-42 тысяч И только потом пойдет на повышение Это первый сценарий И второй сценарий такой Цена у нас сразу пробьет данную область сопротивления Дойдет до определенного уровня Потом скорректируется И только отсюда пойдет на дальнейшее повышение Сейчас пока что более вероятен как раз таки второй сценарий И давайте рассмотрим цели при пробитии данной области сопротивления Смотрите, после пробития данной области сопротивления и котировки 50 тысяч Цена вероятнее всего дойдет до котировки примерно 53 тысячи Объясняю свою логику Здесь у нас находится определенная локальная область сопротивления Тоже достаточно сильная И плюс ко всему слева мы видим свечу с длинным телом практически без теней, помним свойства длинных тел у свечей, середина данной свечи является хорошей областью сопротивления или поддержки, как раз таки здесь у нас находится уровень 53000, то есть цена при пробитии области сопротивления может дойти до сюда и потом начнется у нас коррекция, опять же на фьючерсах или где-либо еще сейчас биткоин отрабатывать нет смысла, по моему мнению, поскольку ситуация в большей степени неопределенная. И я думаю, у всех на споте куплен биткоин и даже если цена вырастет, мы с вами все равно будем в плюсе Поэтому отрабатывать неопределенные ситуации лучше не надо У нас в любом случае висит позиция на компаунде, поскольку там ситуация намного более определенная и цена находится внизу То есть там есть конкретный потенциал и конкретные цели Здесь на биткоине пока что этого нет Поэтому мы с вами ждем коррекции, чтобы зайти адекватно в лонг Смотрите, что можно еще здесь выделить а цена может также отскочить от верхней границы области сопротивления Здесь находится трендовая линия поддержки И по логике восходящего тренда мы с вами можем дойти до локальной области поддержки Локальной трендовой линии в районе уровня 45-46 тысяч То есть в случае отскока первая цель у нас будет как раз таки 45-46 тысяч А если мы пробьем данную трендовую линию то как раз-таки мы сможем устремиться до уровня 40-42 тысячи. Рассматриваем, друзья, все сценарии. Помните, что сценариев много, реализоваться может любой сценарий, но цели всегда остаются неизменными. Цели всегда остаются неизменными, ибо именно на это у нас идет расчет. Также, друзья, здесь видна формация расширяющегося треугольника в данном месте, и цена сейчас находится на верхней границе, Данного треугольника То есть факторы для понижения Это верхняя граница области сопротивления И трендовая линия сопротивления От расширяющегося треугольника Крайне, друзья, неопределенная ситуация И мы с вами пока что просто ждем а, Тем не менее, кое-что интересное здесь можно выделить Смотрите а, Судя по волновому анализу Волновой анализ, друзья, если кто не знает, смотрите, давайте я быстренько объясню То есть рынок всегда движется волнами А именно, сначала идут 5 волн роста Первая волна Роста, потом коррекция Рост, коррекция, рост Потом три волны коррекции Раз, два, три Потом после данного движения Коррекции опять же 5 волн роста И все это в глобальной картине Можно выделить как Одну волну роста Вторую волну коррекции Третью волну роста и так далее То есть рынок Делится на глобальную и локальную картину. Так вот, после пяти волн роста всегда следует коррекция. И смотрите, в глобальной картине мы с вами можем видеть вот такое вот движение. Давайте немножко отдалю. Смотрите, первая волна роста, потом волна коррекции, волна роста, волна коррекции. И сейчас идет у нас последняя, пятая волна роста, а перед длительной коррекцией. И эта самая последняя, пятая волна роста, опять же, делится на более локальную картину. Теперь давайте я приближу. Смотрите, что лично я здесь заметил, да, это мое субъективное мнение и мое субъективное видение Не знаю, прав я или нет, тем не менее в анализе нельзя быть правым или неправым Смотрите, мы видим первую волну роста, потом волна коррекции, далее волна роста, волна коррекции И сейчас в локальной картине идет последняя пятая волна роста После чего мы с вами можем увидеть три волны коррекции или такую, да, консолидацию и после этого, опять же, продолжим двигаться далее на повышение. По данной логике также можно рассматривать лонг, либо на уровне 45-46 тысяч при реализации второго сценария, либо на уровне 40-42 тысяч при реализации первого сценария. Вот такая вот, друзья, картина на биткоине. И давайте мы с вами быстренько рассмотрим другие криптовалюты, которые меня в данный момент интересуют. Смотрите, кардана у нас превысила предыдущий максимум. Это очень хороший знак. Для дальнейшего движения вверх Далее, друзья, компаунд Формация все более и более сужается Формация воскресающего треугольника Происходит поджатие к верхней области сопротивления Пока у нас цена стоит на месте Но тем не менее, в ближайшее время у нас будет импульсное движение Вероятнее всего, и выход из треугольника Либо вверх, либо вниз Вероятнее всего, по всем факторам, именно будет у нас импульс вверх, который мы с вами и прогнозируем. Данное видео, друзья, не является какой-либо индивидуальной торговой рекомендацией. Всегда думайте своей головой и принимайте свои собственные решения. И соблюдайте правила управления капиталом. Я лишь озвучиваю свои действия и говорю то, что я вижу и то, что я думаю. По моему мнению, здесь компаунд у нас в ближайшее время стрельнет вверх Друзья, вот такая вот интересная картина у нас на криптовалютном рынке На этом видео просто к концу Пишите в комментариях ваше мнение о биткоине О других криптоактивах Пишите вашу обратную связь Ставьте это видео палец вверх Это под полезным информативным Подписывайтесь на канал, если не подписаны, Нажимайте на колокольчик, чтобы не показать следующие полез для вас видео Всем желаю всего самого лучшего Всем профита, побеждайте, друзья И всем пока